Открыв коробку, мы первым делом увидим сам девайс и картридж. А под поролоном нас ждут кабель USB Type-C для зарядки устройства, два испарителя на 0.4 и на 0.8 Ом, гарантийный талон и, конечно же, инструкция. Внешний вид девайса повторяет все самые легендарные модели компании. Это некий трубомод небольшого диаметра всего лишь 20 миллиметров и высотой в 136 миллиметров вместе с картриджем. Корпус выполнен из металла и покрыт глянцевой крас. В руке все лежит довольно приятно и не вызывает никакого дискомфорта. На лицевой панели располагается довольно большая кнопка Fire, которую окольцовывает светодиод. Эта кнопка выполняет сразу же несколько действий. Во-первых, при помощи пятикратного нажатия на нее мы можем включить либо выключить девайс, а при помощи трех нажатий мы можем переключить один из трех режимов парения. Из приятных нововведений это, конечно же, прорезиненное дно девайса. Он будет довольно уверенно стоять на любой плоской поверхности. В верхней части устройства располагается кольцо регулировки обдува. И я хочу вам сказать, что вы можете настроить от вполне себе тугой сигаретной затяжки до довольно свободной кальянной. На противоположной стороне от кнопки Fire расположился порт USB Type-C для зарядки устройства. Внутри девайса спрятался довольно крупный аккумулятор на 1500 мАч. Заряжается он силой тока в 1,5 А, а это означает, что от 0 до 100% он будет заряжаться примерно один час, и я могу сказать с уверенностью, что одного полного заряда будет смело хватать на целый день парения. Максимальная мощность этого девайса 30 Вт, этого более чем достаточно. Заправляется он сверху, объем картриджа составляет 3 мл, работает на сменных испарителях на сетке, сопротивлением в 0,4 Ом и 0,8 Ом. Ну и как вы уже знаете, 0,4 Ом предназначен для более свободной кальянной затяжки, а 0,8 Ом рассчитаны для более тугой сигаретной затяжки. В плане вкуса я был действительно поражен. Он классно передает практически все ароматы жидкости и потрясающе передает никотин. Данный девайс я смело рекомендую всем начинающим пользователям. Он простой, вкусный, у него довольно большой аккумулятор, который как бы быстро заряжается. Ну и вообще это очень приятный девайс, который, как я уже говорил, приятно лежит в руке, обладает шикарной тягой, отличным вкусом и прекрасной передачей никотина. Спасибо за просмотр. С вами был Глеб и сигарет нет. И до встречи на нашем канале.